Приходит дедулька на прием к доктору и говорит, ой, доктор, я с своей бабулькой только могу три раза в неделю этим заниматься и больше, ну, не могу, не могу. Доктор, дедуль, а сколько тебе годочков-то? Ой, мне восемьдесят три. Ой, дедуль, да для твоего возраста это просто великолепно, это какое достижение. Ой, доктор. Ты совсем не понимаешь. А мой сосед говорит, что он каждый день со своей бабкой, каждый день. А ему-то, ох, 96 годочков. А доктор говорит, дедуль, ну и ты говори.